Профессиональный графический дисплей NEC. Ширина экрана 50 сантиметров. Вот от этой точки до вот этой. Ну, оптимальный размер для того, чтобы работать с графикой. У монитора кнопочная панель управления, позволяющая регулировать очень множество настроек. У монитора есть возможность менять высоту, покажу при выключенном, и ориентацию дисплея. Состояние, как на видео сейчас включу тест пикселей посмотрите ну, вот смотрите как он показывает очень приятные цвета ну, графический дисплей монитор конечно далеко не новый но делался для профессионалов и конечно профессионалы либо которые считают себя таковыми как я качество этого монитора оценят. Работать будет еще однозначно долго. Монитор отправляется по России Авито доставкой либо транспортной компании. Характеристики все подробные монитора вы можете найти в описании в объявлении. Вот сейчас никаких программ управления цветом. Не включено. Никаких засветов, никаких царапин на экране абсолютно нет. Монитор использовался очень аккуратно. Ну, у монитора есть регулировка ноги по высоте. Вот сзади у него есть ну, такая ручка, за которую можно взять рукой. И вот прям вот настолько выдвинуть монитор выше. Он еще разворачивается по вертикали. но Ни разу это не делал, но знаю, что такая возможность есть.